Всем привет, дорогие! Сегодня мы готовим салатик. Те, кто любит свеклу, оставайтесь с нами, потому что салат будет из свеклы. Свекла вареная, отварная, 540 грамм. 70 грамм грецкого ореха, 140 грамм чернослива. Сейчас чернослив я залью в кипятком. Заливаем чернослив в кипятком. Запах сразу пошел. Сейчас нарезаем свеклу. Вот как вам нравится, так и нарезайте. Порежу свеклу кубиком. в миску, в которой будем размешивать салатик. Следующий этап. Мне нужно измельчить грецкий орех. Сильно усердствовать не надо, превращать его в пыль. Я люблю, чтобы кусочки чувствовались на зубках. Мне нравится. Орехи отправляем тоже в миску со стеклой. Чернослив как угодно можно измельчить. Как желаете. Я вот соломочкой. Like Всыпаем в миску. И теперь нам остается подсолить. Подсаливаем по вкусу. Добавлю я лимонный сок. Я добавлю это по желанию и по вкусу. Я столько добавлю. Так, перемешаю. На глазок, как говорится, добавила. Теперь сюда добавляю две ложки оливкового масла. Добавляю черного перчика. Тоже по вкусу и по желанию. М -м -м -м. вкусно пахнет. пахнет. Ребят, смотрите. И у нас что получилось? Полезно, просто, вкусно и быстро. Вот так мы приготовили этот вкуснейший, я считаю, салатик. Сейчас нужно дать ему настояться. И мне попробовать. Ну-ка, обязательно попробуешь. Минимум часик. И потом мы будем его кушать. До новых встреч на нашей обновленной кухне. Она у нас еще в процессе. И всем желаю крепкого-крепкого здоровья. Увидимся в следующем ролике. Всем пока-пока. Пока-пока. Прошел час. Салатик настоялся. Невероятно вкусный стал. Я его готова кушать на завтрак, на обед и на ужин. Пашкой вот прям самое то. Сейчас попробую. Ну, очень вкусно, правда. И орешки, и чернослив, и свекла. Все дополняют друг друга. Чувствуется лимонный сок и масла оливкового немного. Очень вкусно.